Перед тобой силиконовый чехол от компании Apple. Смотрим на него под разными углами. Внимание, вопрос. Оригинальный ли это чехол? Время вскрыть карты. Да, по названию этого ролика можно было догадаться, что данный кейс является репликой. Однако слишком качественной репликой. За последние несколько лет наши узкоглазики смогли научиться поделывать оригинальные силиконовые чехлы до безобразия неотличимыми от оригинала. На ощупь даже и не скажешь, что в руках у тебя паленка за 350-400 рублей с сайта AliExpress. Все детали аксессуары выполнены с такой любовью, почему-то хочется сказать, и таким вниманием к деталям, что скопировали абсолютно все. От надписей и принтов на упаковке до замши и аббревиатур на внутренней части чехла. Если честно, лучше взять именно копию, а не оригинал. Во-первых, из-за цены. Если у тебя есть 50 тысяч рублей на iPhone, то обязательно лишние 3-4 тысячи будут и на какой-то чехольчик из силикона. Видимо, такая логика в Apple. Который даже, возможно, сотрется и облезет в первые недели использования. Натуральное же все, чего уж там. Вань, а это оригинальный кейс? Естественно! Обижаешь! Обалдеть! Вчера ты себе айфон новый купил, а сегодня уже чехол за пять кусков. Да ты молоток! Ага. Моя жена тоже хочет, но только это... Не чехол, а айфон. А денег-то? Думаете, Иван миллионер? Нет, он просто пользуется расширением АлиРадар. Оно позволяет посмотреть, как менялась цена на товары и надежность продавцов. Плюс можно найти похожие товары, если цена завышена или продавец такой себе. Именно с помощью данного сервиса Иван сэкономил на покупке чехла и наушников AirPods. Из. Переходи в описание под этим видео, устанавливай расширение для своего браузера и будь как Иван. Без понятия, почему Apple не может расширить цветовую палитру для своих аксессуаров. Ладно, только 4 цвета iPhone доступны, но зачем делать чехлы настолько мутными, серыми и банально скучными? На Али есть любой угодный твоей душе цвет и я советую тебе ни в коем случае не обращать внимания на то, что выбранного тобою цвета не будет у оригинальной версии. На это даже смотреть никто толком не будет. Вернемся к деталям. Как мне показалось, но ну, в этом году большинство моментов китайские друзья учли на отлично, но яблочки почему-то до сих пор хромают. У меня оно будто бы на честном китайском, опять же, слове держится, по левую сторону можно заметить странную полосу, но это уже больше мои придирки. Единственная проблема, вход и выход смартфона с таким чехлом в и из кармана. Ах да, еще, если вам нужен был полисборник, пожалуйста, будет отличным решением. А если в белом или другом веселеньком цвете купить, вообще идеально. Кстати, я буду настоятельно рекомендовать этот чехол к покупке. Телефон имеет свойство падать, некоторые чехлы хоть и могут повредиться, однако они спасут внешний вид устройства. А есть силиконовые чехлы от Apple, произведенных совместно с Aliexpress. Так вот, мой смартфон выпал с высоты чуть выше среднего плашменный экран, но поскольку у этих чехлов ребра довольно жесткие, а материал вот такой вот приятный как у попрыгунчика, чехол отскочил от пола раз и за счет своей массивности защитил экран моего iPhone 2, ну или не совсем к сожалению. Полезная информация. В общем, ссылку на этот чехол и надежного продавца я оставил в описании под этим видео. Не забывай еще и про сервис, который я настоятельно советую использовать, чтобы ты сэкономил. Обязательно подписывайся на канал, поскольку в ближайшее время я расскажу, как заказать качественное защитное стекло с Алиэкспресс практически бесплатно. Круто же? Я тоже так считаю. До скорых встреч. Пока.